Я не ставлю целью своего выступления рассказать какие-то прорывные истории. Хотел бы рассказать, соответственно, о том, что делает федеральное казначейство на текущий момент для реализации требований 63-го закона в части компетенции, которая этим же законом, уж нам как бы вручена. Начнем с того, какие правовые, соответственно, основания для нас есть. На текущий момент мы действуем в рамках 63-го федерального закона. Вот, э -э перечень как бы, лиц, которые обеспечивают федеральное казначейство, вот написано на слайде, я их не буду пересчитать, э -э расширяет перечень лиц, которым федеральное казначейство обеспечивает, э -э обеспечивает федеральное казначейство сертификатом ключей электронной подписи э -э 118 постановлением от 2007 -го года. Там, обратите, обращаем внимание, коллеги, это государственные корпорации, государственные компании, государственные учреждения, муниципальные учреждения. Это те, кому... Федеральный с 1 января обязан обеспечить сертификатом ключей электронной подписи. Плюс к тому совершенно недавний свежий документ, который вышел, и тем самым мы завершили эпопею с принятием решения нормативных правых актов, подписан 15.06 подписан приказ федерального казначейства 21Н, который утвердил порядок реализации федерального казначейства функции аккредитового удостоверяющего центра. И 9, если не ошибаюсь, сентября он зарегистрирован в Минюсте и приобрел. Статус нормативного правового акта, большого нормативного правового акта. Указанный документ вступит в силу с 1 января. С 1 января сейчас до 1 января действует 11Н, с которым мы продолжаем, собственно говоря, работать. Как мы реализуем э, э, э, свою, свою деятельность в этом отношении? Это, э, я думаю, что этот слайд уже видели, потому что мы не первый год его показываем. Смотрите, э, что на этом слайде поменялось. Поменялась одна очень интересная сущность, называется API для информационных систем для доверенного лица. То есть все обещания, которые мы даевали мы их выполнили. Вот, что такое API? Это, собственно говоря, API для взаимодействия между информационной системой. Наша цель э, — сохранить по возможности э, ресурсную структуру, удостоверяющих центров государственных органов. Сейчас на текущий момент достаточно большое количество информационных систем, вернее, большое количество доверенных лиц, вот теперь предоставляем, и при, при, при том это с 1 августа, это API работают. Коллеги вот у меня со мной, соответственно, подскажут, что у нас есть интеграция сейчас на текущий момент у кого-то? Пока нет, да, в доработке. Вот Информационная система, да, коллег дорабатывается для взаимодействия с этим API. Далее следующий вот серые, серые, серые кубики на слайде означают, что в чем мы сейчас проводится активная работа. дистанционно удаленная электронной подписи и создание специализированного центра по плану изменения смене сертификата без посещения ТФК. То есть это, удаленный, режим удаленный, это режим удаленной работы. Собственно говоря, специализированный центр будет направлен. На решение вопросов в режиме 24 на 7. Территория России большая, соответственно, люди в 24 на 7 нуждаются в поддержке, поэтому мы сейчас активно работаем над его созданием. Но а говорю сразу, что сейчас вот такой вот экстренной, какой-то кошмарной обморочной поддержки для этой темы и вот этой вот необходимости нет, но мы готовимся в любой момент для реализации и мобилизации всех тех необходимых ресурсов, включения, чтобы госорганы ни, ни в коем случае не нуждались своей поддержки. На следующем слайде, уважаемые коллеги, вот QR-код ⁇ это живая витринка, она там с за, за неопределенной задержкой. Посмотрите, сейчас, на текущий момент, если я не ошибаюсь, но количество действующих сертификатов, в 20, которые выпущены в 2021 году, перевалило уже за 500 тысяч. Вот. вот сейчас на текущий момент, это статистика, вот с витрины, 899 625 сертификатов выдано удостоверяющим центром, собственно говоря, да. В 2021 году создано 500 тысяч сертификатов уже, с 1.07.20 897 тысяч выпущено. Это действие, коллеги, коллеги это действующие сертификаты, отрадно также на этой страничке статистики. Вот мы, здесь нельзя показать, увы, он такой не интерактивный слайд, но... У нас есть еще страничка там, с лидерами. Вот сейчас в лидеры выходят как раз доверенные лица Федерального казначейства по количеству сертификатов в сутки. На текущий момент, обратите внимание, серым вот эти цифры, это операторы, количество точек для выдачи ТОФК за счет доверенных лиц. С 1800 мы уже расширились до, до, на 310 точек выдачи, ну, мы считаем. В кавычках соответственно, наши точки выдачи обеспечения. И количество операторов из 4153 человека, которые занимаются непосредственно обеспечением функциональности, мы приросли еще 631 оператором, которые уже на стороне доверенных лиц, сотрудники доверенных лиц, которые обеспечат выдачу квалифицированных сертификат удостоверяющий центр федерального казначейства. Вот с момента, когда я показывал первый этот слайд, вот сейчас у нас около 20 доверенных лиц, среди них Министерство финансов, Счетная палата, Генеральная прокуратура, субъектовые, соответственно, пенсионный фонд Российской Федерации, тоже недавно, Федеральная служба исполнения наказания недавно присоединилась, соответственно, к доверенным лицам. В стадии заключения договор с мэрией Москвы. Также с точки зрения уже мы перекроем полностью, соответственно, объем сотрудников уже мэрии, муниципалитета. Вот. Общее количество сертификатов, выданных доверенными лицами на текущий момент 6300 единиц. Уже 6000 лиц, выданы соответственно, новыми технологиями. Вот так выглядит схема взаимодействия с доверенными лицами. В ней на текущий момент мало что поменялось. Мы реализуем то, что и планировали. То, что, то, что, то, что планировали. Кстати, возвращаясь назад, еще на слайдик, Обратить доверенное лицо как МФЦ. Обратите внимание, доверенное лицо также мы рассматриваем, в том числе и МФЦ может выпускать. Цель сделать, собственно говоря, сертификат электронной подписи как государственную услугу, она бессмысленна на текущий момент, потому что доверенными лицами МФЦ может абсолютно спокойно, могут в рамках законодательства уже обеспечивать, опять же, только тот сектор, который определенным законом. Значит, каковы результаты, в 2021 году? каковы результаты в 2021 году? Все, коллеги, обещания, которые мы давали, вот, мы, собственно говоря, их выполнили. В том числе, вот, как коллеги здесь неоднократно отмечали, как вот идентификация, паспорт проверяется, не проверяется. Сейчас в в территориальных управлениях все оборудование, необходимое для однозначной идентификации, проверки документов, оно поставлено, коллеги начали его очень активно использовать. Пока, слава богу, ни одного фальшивого паспорта государственным служащими не предоставлялось. Вот. Ну а качество и частота работы сервисов, соответственно, в этом отношении, в СМЭВе, которое, ну, о них можно говорить отдельно, говорить много, очень большое количество проблем. Но я надеюсь, что они в скором будущем разрешатся, потому что сейчас, на текущий момент, основной задержкой выдачи сертификатов служит исключительно плохая, плохая работа сервисов с моего. Но я думаю, что все, когда-то аккредитованные удостоверяющиеся, все с этим сталкивались, потому что мы должны были... Как бы вот забегая немножечко вперед, хотел показать указанные коллеги графики очень интересные графики это статистика, которую удостоверяющий центр зафиксирован 2020 Тут еще для полноты картины, конечно, здесь ну, очень мелко было бы. Да вот, не хватает 2019 года. И как вы видите, собственно говоря, мы постепенно, постепенно, постепенно, не то скачкообразные, ни каких-то обрывов там и так далее, мы постепенно прирастаем количество количеством клиентов. Потом, обратите внимание, в 2021 году кажущиеся странным э, кривая по плановой смене без посещения, вот эта вот нижняя строчка, она как-то проваливается и так далее, и тому подобное. Но поверьте, если детально проанализировать данные, то можно э, как бы понять, почему это произошло. Вот. Это связано и с внесением изменений в законодательство, и с выпуском сертификатов в предыдущие периоды и так далее, и тому подобное. И я вот в куларах слышал, что коллеги, именно производители, производителям не хватает информации для планирования дальнейшей деятельности, потому что трудно предсказать развитие рынка. Я думаю, что вот эти статистические показатели, они именно производителю дадут определенный, хотя бы э, определенный возможности инструмент для планирования собственных производств с интервалом там и три года, то есть сроки действия сертификата. Какие будут потребности в следующем году? При можно было бы поизучать, с одной стороны, практику выхода из строя, и тогда будет абсолютно четко и понятно, соответственно, оценить и качество произведенного оборудования, именно ключей, носителей, соответственно, ключей электронной подписи. Вот. Возвращаясь назад, собственно говоря, да, немножечко запланированная работа на 2021 год это обновление сертифицированных средств в УЦ с повышением класса защиты. То есть на сертификацию сейчас четвертая версия нашего удостоверяющего центра. И до конца года мы надеемся обновиться полностью. Дальше развитие функционала доверенных лиц, лиц, увеличения точек выдачи. Здесь, коллеги, о чем хотелось бы сказать, понятно, что стоять на месте нельзя. Мы ждем предложения от доверенных лиц, которые уже в нашей системе работают, которые как бы планируют их заключение по развитию соответствующих сервисов и под него, соответственно, планируем определенное развитие. И здесь вопрос уже к действующим доверенным лицам, коллеги, нужно ли организовывать со стороны федерального казначейства вот, или обращаться к кому-то за организацией таких вещей, таких очных встреч, где куларно мы могли обсуждать отдельные элементы, которые как раз профили вот, функционирования доверенных лиц касаются. Нужны эти встречи или нет, просим высказываться по этой теме, потому что нам нужно набрать определенную статистику для того, чтобы как бы эти встречи либо организовать, либо просить их организовать. Мы тоже будем смотреть, исходя из того, что будет ли в этом потребность. Далее внедрение технологии специализированного центра УЦФК, о котором я говорил выше, это режим 24 на 7. Опять же, еще раз повторюсь, что пока мы этой экстренной потребности в этом не видим, и есть план по мобилизации абсолютно четко, даже без создания вот этой вот сущности, которая внедрение, специализированного центра УЦФК, то есть мы закроем единовременный всплеск минимум до 2 миллионов сертификатов, соответственно, мы его перекроем абсолютно спокойно, если до конца года к нам вот так вот придет вот эта нагрузка. Нету никаких абсолютно проблем. Далее. Функциональное развитие информационной системы УЦ в части выполнения новых требований, 63-й меняется, мы, соответственно, также к этому готовы, создание функционала по работе с электронными доверенностями, классный проект, вот сейчас мы в пилоте, соответственно, с ФНС, они флагманы в этом направлении, я думаю, что коллеги, соответственно, нам поведают, но и я думаю, что у нас есть план до конца года с чем-то даже выйти, что-то там показать. Ну и создание, один из таких, это уже краткосрочная перспектива, создание точки выдачи сертификата в IQ-квартале Москва-Сити, там сконцентрировано достаточно большое количество государственных служащих, и мы создадим там одну точку, которая будет обслуживать и закрывать всю численность государственных служащих, которые находится в Москва-Сити. Ну, это графики мы уже смотрели. Еще один, один из очень интересных моментов на текущий момент, это в части касающейся структуры сертификата должностного лица. На текущий момент требования 63-го закона звучат весьма интересно, потому что если их прочитать прямо, то по сути сертификат должностного лица – это сертификат физлица, за исключением того, что в common name указанного сертификата указывается не фамилия, а соответственно, имя, отчество лица, а на организации. Вот. Еще отдельная там информация, которая предлагается, как бы в этом отношении добавить. Пока на текущий момент это предложение, мы отправили указанное предложение на рассмотрение, собственно говоря, регулятора. Ждем соответствующей реакции. Вот. Это, ну, коллеги, это выдуманные данные, можете не проверять. Вся, все требования по обеспечению персональных данных соблюдены. Вот. Ждем ответ на реакции регулятора, и вполне может быть что, вполне может быть, что в определенный момент времени. Структура сертификата должностного лица может поменяться, у нас на рынке появится или там, вернее, у нас появится новый сертификат по содержимому, хотя как бы, каких-то революций тоже в этом отношении не предлагается, весь набор полей и структура сертификата сохраняется. Далее, уважаемые коллеги, это, наверное, завершающий мой слайд. Это стратегические направления развития нашей, это перспективы соответственно. Ну, как, опять же, стратегия э, далеко не планируем, потому что очень сильно все может поменяться. Вот. Поэтому основными задачами мы ставим в себе внедрение удаленной облачной электронной подписи, дистанционное открытие ликсовых счетов, профильная задача, то есть без присутствия, соответственно, вообще клиента в казначействе России. Да? Вот, использование биометрических систем для идентификации удостоверяющих центров изучается вопрос, достаточно планируем, соответственно, это. Мы также будем обращать внимание на интеграцию УЦ Федерального казначейства с ЕСУКС, ЕСУКС, наверное, знакомая да? аббревиатура, это управление кадровой системой, то есть единое для государственных служащих, мы будем проверять соответственно информацию. Если сейчас фактически информация о сотруднике, она содержится в кадровых системах органов государственной власти, и на определенных этапах времени, при достаточно большие сложности вызывала проверка именно а являешься ли ты государственным служащим, то есть подтверждение полномочий лица как государственного служащего. Сейчас через функциональность доверенных лиц это обязанность уже доверенного лица, потому что кто как не сам госорган знает, кто у него работает кто у него не работает, да? и соответственно информирование обостряящее Центр Федерального казначейства, на такого сотрудника, либо мы проверяем это из общедоступных источников, либо соответствующими запросами. Кроме того, реализована инициатива, очень хорошая инициатива, ЕСУКС, в которой содержатся персональные данные и информация о всех государственных служащих Российской Федерации. Мы с ней намерены, собственно говоря, интегрироваться. Значит, кроме того, мы пере, будем сейчас смотрим на элемент, на такой элемент, как переход на схему работы у фронте Что такое у Фронте, Мы себе так формируем эту задачу. Это, когда Пользователь электронным сервисом сначала приходит в удостоверяющий центр, а потом выходит куда-то то есть с полномочиями в какие-то иные свои информационные системы. То есть единая точка идентификации удостоверяющий центр, дальше он пошел туда, куда ему предписывают системы управления полномочиями. То есть им не требуется какие-то... Это схема у во фронте, достаточно серьезные наработки в части государственных информационных систем, которые мы... Оператором, которых мы являемся сейчас, и о них неоднократно и на Московском финансовом форуме вот совершенно недавно говорили. И сейчас работает, который очень близко подходит как раз к реализации схемы работы у целой фронте. Там, более того, там мы посчитали объем сертификатов, выпущенный, соответственно, выпущенные сторонними удостоверяющими центрами. И там, ну, естественно, мы сейчас их уже оттуда будем уходить, потому что государственным заказчиком является органы госластии там будут использовать только казначейские сертификаты. Далее, очень серьезный вопрос, на котором мы будем обращать внимание это единые форматы контейнера, ключей электронной подписи. Каждый производитель, свой контейнер, и это объективно, соответственно, средства зарабатывания денег. Да, но это неудобно. С этим жить нельзя. Надо садиться, договариваться. Вот. Далее, единое создание единых средств ТП и защиты каналов для мобильных устройств – один из таких стратегических перспективных направлений. Кроме того, с Нового года мы планируем начать предоставлять сервис АУКЗ. Это автоматизация деятельности органа криптографической защиты информации. Это реализация, То есть мы в электроне реализовали 152 инструкцию, готовую, соответственно, также к развитию доработки. Вот, то есть это учет средств криптозащиты вплоть до удаленного их обновления да? мы э, достаточно плотно сейчас работаем над документами предложениями э, соответственно, э, в части унификации электронного документооборота соответственно вообще в целом стране. Вот. И как бы Роман Валерьевич, надо бы это сам рассказать людям, потому что вопросов задают много, но на самом деле государство этим занимается. Государство занимается это очень активно, очень активно и очень в перспективе достаточно интересные документы. Я не могу о них сейчас вот так вот прям это самое, но государство этим занимается, и мы доведем это все до конца. Пусть сначала на примере государственных органов, потом мы это все, собственно говоря, запустим и распространим, действие указанных документов на полностью, соответственно, и так далее. Ну и еще одной стратегическим направлением нашего развития сейчас, это уже такая долгосрочная перспектива, это электронное подзгоставление. На это я просил бы всех производителей, соответственно, обратить внимание. Есть интересные наработки, но это поле непаханное, вот, с которым нам нужно работать. Огромное спасибо за предоставленную возможность.